Всем привет! Сегодня первая посадка моя, это в открытый грунт, мне не терпится посадить гортензию. Вот такая гортензия, сорт называется Lime Light, она морозоустойчивая, то есть ее можно сейчас будет высадить. Я уже приготовила ведро земли, такой питательный грунт. Лесной. И сейчас вместе с вами идем на улицу сажать гортензию. Она вот у меня еще здесь даже вот на цвету. Она, кстати, цветет до глубокой осени, прям до снега. Ну, теперь идемте. Здесь вот как раз И вот сюда вот хочу посадить вот эту гортензию, выкопать ямку. И по весне потом добавить сюда хосту еще. Вот такая ямка. Здесь, конечно, песка. Вообще. Но это, конечно, не я выкопала. <с> Муж помогает. <с> Сейчас туда земли буду добавлять с гвоздями. Ну вот, сейчас я туда земли добавлю. Земли. И кину туда гвоздей, чтобы она любит железо, а поясне, как начнет только снежок подтаивать, я ей удобрю ее Теперь я не могу дождаться, когда весна будет. с песком Шай. Да, земли конечно можно было и побольше ну я вот здесь вот сейчас песочком засыплю а потом по весне земли ей добавим Просто здесь для домашних цветов земля приготовленная. Ну вот я ей тоже добавлю еще такой земли. Здесь она с перегноем, садовая, хорошая. Думаю, что ей понравится. трамбовать еще но я ее конечно в зиму немножко утеплю потому что так как чтоб не подморозилась На улице у нас сегодня плюс 3 всего. Ну, вроде ожидается еще потепление, это плюс 7. А так идет снег. Вот так еще утеплю. Есть корешочки. приводила сосновыми иголками, вот здесь вот чтобы ей потеплее было, и в то же время это и удобрение тоже. Ну вот, теперь до весны. Всем пока. Увидимся.